Дорогой друг, если ты еще до сих пор обижаешься, значит ты еще не мертвый для греха. Значит твоя плоть, она одержала верх над тобой. Значит ты гордый, значит ты любишь себя превыше всего. Ты должен умертвить все свои страсти, все свои плотские желания, похоти. Ты должен перестать заботиться о себе. Должен жить так, как жил Иисус Христос. Иисус не обижался, когда Его гнали, когда Его несправедливо бичевали, обзывали, плевали в Него. Его распяли незаконно, несправедливо. Он без единого греха был распят. Он умер и воскрес на третий день. По Писанию. Мертвого человека, кали хотя бы, бери раскаленный металл, кали его этим раскаленным металлом, ему все равно. Он мертвый он не будет грешить, он не будет идти на поводу каких-то других людей, его не интересует мнение других людей, его не интересует кто и как на него посмотрит, кто что о нем скажет и как в него плюнут, ему все равно он мертвый для греха, он мертвый для себя, он мертвый для этого мира, он живой для Господа, он живет так, как заповедовал ему Иисус Христос, живешь ли ты так, как жил Иисус Христос на этой земле? Или ты все еще обижаешься? Или тебя все еще задевают какие-то люди, какие-то слова? Если тебя еще задевают другие люди, значит, ты еще не мертвый для греха. Умри для греха, умри для себя и умри для этого мира. Живи для Господа. Да благословит вас Господь наш Иисус.